Доброго здравия, уважаемые друзья! И сегодня у меня для вас просто ошеломительная новость. Я ее оставлял все подольше, подольше не озвучивал, потому что только у трех человек есть на сегодняшний день возможность приобрести VIP-аккаунты в таксофон с уже построенной структурой. И с, уже с деньгами вот есть аккаунт 250 84 зарегистрированный 31 августа 2017 года этот аккаунт имеет уже в правой ноге 61 тысячу рублей после его приобретения вы регистрируете людей в левую сторону у вас складывается бинар то есть уже с бинаром, плюс по структуре уже 8 аккаунтов вниз. Этот аккаунт под номер 25084. Он не верифицирован, поэтому любой желающий из вас сможет его переоформить на себя со своими паспортными данными. Стоимость этого аккаунта 99 тысяч. Тот, кто умеет считать деньги, тот понимает, что это очень выгодное которое предложение, которое действует до конца сентября. В октябре месяце изменятся условия и цену еще больше будут на вот эти августовские аккаунты, у которых три вип места. Сейчас в сентябре вы можете приобрести только одно вип место за 88 500. Здесь вам отдается 3 VIP-места за 99 тысяч и на балансе 61 тысяча рублей. Следующее. Вот этот аккаунт, который идет ниже 250 37, Он продается за 89 тысяч на 10 тысяч э, дешевле предыдущего. У него также 3 вип места и 36 тысяч на балансе в правой ноге. И третий аккаунт 251.29 продается по цене 79 тысяч. На нем на балансе с правой ноги 11 тысяч. Плюс 3 VIP места. И уже партнер, который там строит будет свою структуру. Который в сентябре зашел. Сюда падают переливы. То есть всю вот эту вертикаль, которую я вам показал. Сюда падают переливы от вышестоящих руководителей. Приложение, данное предложение действует до конца сентября. Но я больше чем уверен, что уже завтра, или в крайнем случае в понедельник, эти три аккаунта просто оторвут с руками и ногами. Обращайтесь ко мне в личку, вводите Мошкин Владимир в интернете, хоть где, добавляйтесь ко мне по моим контактам. Мои контакты я вам сейчас укажу. Вот мои контакты. Skype и тот же и телефон. Одни и те же контакты. Электронная почта, страница ВКонтакте и страница в Одноклассниках. Это эксклюзивные три VIP-аккаунта. Еще есть, помимо этих трех, восемь эксклюзивных аккаунтов, но уже с более скромными на сегодняшний день по сравнению с этими ресурсами. Благодарю всех за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если видео стало вам полезным.